Здарова бандиты, бандитки, а также их родители. На дворе 23-й год. Поздравляю всех с Новым Годом. Желаю вам счастья, любви, добра, уйма здоровья и чтобы у вас все было хорошо в Новом Году. А у нас на дворе рандомы. Не часто встретишь рандомов, с которыми хотелось бы сыграть еще разу. Так как была ситуация... Когда приехал сквад, очень хорошо, который играет. Ну и пришлось попотеть. А вы сами знаете, как тяжело играть с рандомами. Поэтому, думаю, если вам зайдет, не забудьте прожать лайк. Не забудьте написать благодарственный комментарий рандомам. Ну и подписаться, если вы здесь впервые. Погнали смотреть Да в смысле? Я не понял... Что такое? Больно, что ли? Бывает. Да ну, блин, чуть-чуть не успел. Лагает что-то игра, не понимает, что происходит. Ай, хорош, гранатой забрал. Пока не высовываемся. Да блин. Да что ж так в прицел-то опять входит, туговато, блин. Приваш! Давай, пацаны, затащите, я видос выложу на YouTube. еще зайдете, канал Бобру. Ай, красавчик с вами. Молодцы, ребят. <сувствует> <сувствует> <сувствует> Рандомы прям классные. По лайку рандому.